Всем привет! Поклонники популярного певца Олега Винника продолжают публиковать снимки своего кумира на фан-аккаунтах в социальных сетях. Фанаты восторгаются не только Винником, но и его красавицей Саюне. На днях в одном из таких аккаунтов появилось фото звездной пары которая держит за руки маленькую девочку. Снимок сделан во время концерта. Ребенок, вероятно, оказался на сцене, когда дарил артистам цветы. Трогательная сцена умилила фанатов Винника и Тайоне. Мужественный и харизматичный певец рядом с нежным ребенком смотрится очень мило, считают поклонники повелителей One well, cheese.